Счастлив, больших продаж. Вижу, что нравится, что делаешь. Есть ли какие-то изменения в продажах твоих? Что получается лучше и что уже получилось лучше? И, конечно, меня интересуют всегда цифры продаж, насколько изменились. Ну, конечно, по поводу продаж у меня изменилось в этом месяце, августе у меня больше продаж, продаж чем, чем в предыдущем. Uh -huh. Можно сказать так, ну если в цифрах где-то на 50% процентов больше, чем в прошлом месяце. Uh -huh. Это раз, два, конечно же, общение с людьми намного легче стало. Uh -huh намного интереснее становится общение с клиентами, потому что этот курс помог мне, чтобы я смог от клиентов узнавать легче их, их потребности. Mm -hmm. Это раз, два, узнавать лучше именно не только его потребности, но и как клиента, как человека. Это mm -hmm. тоже очень важно, мое мнение, важно для, для продавца. Ну и конечно, я Уверен, что в дальнейшем у меня продажи будут только в идти. и будем делать все, все возможное для того, чтобы так и было. Применяй. При Мой здоров. Спасибо. Спасибо, что ты поучаствовал и прошел, как говорится, этот курс. Спасибо. Удачи. Продажи. Вам также. Пожалуйста.